Привет, дорогие друзья! Сегодня купил новый телефон. Как написали на коробке, что он противоводный. Мы сейчас проверим. Телефон называется R Novidi R RG 12, 128 Mariner. Вот он. Тут короче есть Wi-Fi, а Wi-Fi -а нет. Тут короче тут как Bluetooth есть, фонарик противоводной, камеры, видеокамера есть. Две батареи, одна типа вот для воды, которую я сейчас поставила, одна обычная. Так, телефончик. Что? Вот он работает, видно, да, там как он работает? давайте порой. пополоскаем, должно помоется, да, ну что, работает, все работает, ребят, этот телефон я купил специально для рыбалки, потому что я езжу на рыбалку постоянно, бывает хоп-хоп, вдруг он у тебя падает, хоп, ты его достаешь и ничего, он работает, так что я рекомендую этот телефончик для рыбаков, кто занимается рыбалкой, да водолазом даже, наверное, и, то, и тем, куда идет этот телефончик. Кто плавает, короче, на море, собираетесь, берите этот телефон. <толкнул> Все, всем пока, с вами был Гуян, подписывайтесь на мой канал. Так, ребят, вот он телефон, еще этот, маринер RG128 вот он в коробочке лежит вот меню фонарик есть вот фонарик вот эти два болтика ребят откручиваются и меняется аккумулятор в нем кстати в этой коробке два аккумулятора для обычной жизни на 1400 часов если вы в лес там собрались на рыбалку на воду короче на 650 часов для воды аккумулятор вот он ключик такой откручивайте вот эти две гаечки и меняйте там батарею сим-карту тут кстати две сим-карты что как бы удобно и карту памяти неплохая камера тут есть видеокамера и фотоаппарат все что надо для охотника и рыболова телефон не тонущий если он даже упал в воду он не пойдет на дно он будет плавать поверхность и непромокаемый тут, что тут еще вот тут вот, вторая батарея подсоединение кстати можно к компьютеру сделать но для зарядки и для компьютера так, ну и за, зарядное вот зарядное от него наушники еще у в, в этом комплекте так ну все всем пока подписывайтесь кому понравилось ставьте лайки